Хочу рассказать немного о тех техниках, в которых я работаю. Потому что возникают вопросы, и мне в итоге надоедает каждый раз рассказывать людям об этом. Проще делать видео. Итак, я часто говорю, что я работаю через тело. Но при этом это не телесная терапия. Что это значит, когда работа через тело? Я считаю, и понятно, что это не мое прям личное мнение, у нас есть единственный друг. Это тело. Почему, друг? Потому что оно нам никогда не врет, оно нам всегда говорит правду, и э, некоторые называют это психосоматикой, некоторые еще как-то называют, э, когда уже э, тело нам э, ну, начинает рваться да, в самый неподходящий, как нам кажется, момент и так далее. Да. Мы можем себе из нашей головы выдумывать э, любые хорошие моменты и так далее. А тело нам говорит, да-да-да, совершенно верно. И в итоге нас укладывает. Да? Понятно, что здесь аллегорий. Часто людей пугает слово подсознание. Им кажется, что я залезу куда-то им в голову. Подсознание именно там. Да? И тут я еще трамульное слово тело сказала. Хотя голова тоже часть тела в моем понимании и так далее. Так вот. Да, действительно, тело – это то, что реагирует на все слова, которые мы или окружающие произносят. И не так редко тело чувствует то, что творится вокруг. Чувства и ощущения – это те вещи, которые есть в теле. Иногда они если можно так выразиться, застревают там. Да? Как говорил Ковалев, любая проблема, она похожа на ЖГТР. То есть мы сначала переживаем, то есть переживаем, потом мы это перевариваем, а затем мы берем, что нам надо, нужный опыт из этой ситуации, а лишнее выкидывая. А иногда проблема какая-то такая большая, что она не прошла этот путь. Соответственно, где-то в теле могли встрять какие-то вещи, которые, как я иногда это метафорично называю, как магниты притягивают к нам события людей, привычные какие-то моменты, которые нам хотелось бы вообще-то убрать. Вот. И тогда, находя э, эти вещи в теле, если вы погуглите работа с частью, это как раз-таки такая трансформационная техника, которой я и пользуюсь в своей работе, то есть это научно обоснованные методики. А вот, и э, работая именно таким образом, э, мы можем работать э, с родовыми, проблемами, семейными проблемами, личностными проблемами. То есть это вот прям уровни глубины. Это личностные, семейные, то есть связанные с папа-мама семейно-родительские отношения. Да? Родовые, то есть семейно-родовые мифы, те, которые в этом роду встречаются, когда некоторые поколения одно и то же делают. Часто только в кабинете у меня они выясняют этот момент, что они делают одно и то же. Да? И есть еще, на мой взгляд, исторический уровень, либо человеческий, когда у людей так принято, у русских так принято, у там, евреев так принято и так далее. То есть или, там, у панков так принято, да, у молодежи так принято. То есть когда мы э, говорим о причастности какой-либо группе. Э, еще в школе мы проходили об устройстве центральной и периферической нервной системы. Центральная нервная система ⁇ это головной мозг, а периферическая ⁇ это спиной мозг. И если сигнал достаточно слабый, да и он решается на уровне периферической нервной системы, то в головной мозг он в принципе не идет. И тогда мы его не осознаем, не ощущаем и тому подобного рода вещи. Вот, собственно говоря, субстрат для подсознания у нас при рождении имеет место быть. Я могу слушать различного рода вещи, и про интуитивные какие-то восприятия, и про подсознательное понимание, еще что-то. То есть на самом деле подсознание – это подсознание, то есть оно от нас скрыто. И все, что мы э, делаем якобы из подсознания, мы не осознаем по, по определению. Да? А, то, что нам это хочется, да, возможно. А, то, что... С помощью этой работы мы не делаем вреда человеку однозначно, потому что, во-первых, она идет при полном сознании человека, а во-вторых, все, что делается, делает сам человек, то есть мы работаем через образы. И эти образы создаются самим человеком, который пришел для работы. А вот и все идет полностью под контролем человека. Это совершенно не гипноз, а вот как раз таки гипнотерапевта об этом еще Литвак говорил в свое время. Вы уверены, что вы дадите человеку новое убеждение, которое через 5, 10, 20 лет ему все так же будет нужно, как и сегодня? Вот почему часто гипнологи, они работают на какое-то очень ближайшее будущее, потому что никто не даст гарантию, что... Сегодняшние ценности убеждений, то, что человек сегодня хочет ему через 20 лет, точно так же будет хотеться, как и сегодня. Да? Но э гипнолог это человек, который полностью владеет волей другого человека и он может действительно внушить все, что угодно. А психологи этим не занимаются. И гипнологи, здесь уже вопрос образования. Кто-то имеет медицинское, кто-то, сейчас я видела в интернете, курсы проходят, причем онлайн-курсы. Вот. То есть каждый этот вопрос закрывает по-своему. Мне нравятся те методики, которыми я работаю, потому что, во-первых, они в полном сознании человека. Никто еще никогда не, при... не говорил мне о том, что я ему что-то внушила лишнее или ненужное и вообще, что я что-то внушила, потому что я этим просто не занимаюсь. Да? А, вот, а вот результаты, их можно почитать в отзывах, которые оставляют люди. К счастью, на сайте профи.ру, где я очень активно работаю, эти э, отзывы собираются автоматически. В последнее время люди могут мне присылать э, свои отзывы через неделю, через месяц и так далее. То есть э, за счет э, плодотворности этой работы результаты остаются навсегда. То есть, несмотря на то, что это полное сознание, ничего мы не внушаем, никаким гипнозом мы не пользуемся, а вот за счет того, что мы трогаем глубинные слои человека, результат, который мы получаем, он получается либо навсегда, либо на длительное время. Я почему говорю навсегда, потому что мне никто не говорил о том, что вот у меня было вот это состояние а, неделю, а потом все прошло. Или там, вы знаете, вот через три месяца все закончилось и все заново. Я вот таких вот э, пока не видела отзывов. А вот э, отзыв через месяц, что мы с чем-то не работали, а мы цепанули еще это, вот тогда да, вот такое да, вот такое часто бывает. А вот Поэтому э, работа через тело и с помощью подсознания оно имеет в виду именно то, что мы работаем образными техниками, потому что информация э, хранится образами и подсознание говорит на языке образов, а через тело, потому что через него, так как оно не врет, нам легче всего получить информацию. Вот, наверное, и все, что я хотела сказать. Если есть какие-либо вопросы, готова ответить либо здесь, либо через WhatsApp, либо телефон. Меня вообще легко можно найти. Здесь внизу есть масса ссылок по этому поводу.